Приветствую вас, дорогие друзья, вы на YouTube-канале Все для клёва» и сегодня очередное необычное видео, в котором я буду не в качестве рыбака, а в качестве репортера при проведении соревнований большого кубка Fish Dream 2019. Такие соревнования проводятся каждый год в Одесской области и в этом году изъявило желание участвовать 32 участника, среди которых, кстати, и я. Мы с вами присутствуем на первой дуэли между Александром и Андреем в 1-16 финал. Рыбаки согласовали между собой Водоем, день и время рыбалки, время соревновательной сессии ограничено 5 часами и начинается оно с разрыванием пачек с прикормкой на глазах у соперников. Мы с вами на Днестре, сегодня 17 марта 2019 года и соревнование началось. Это, Андрея, рабочее место. Все под рукой у него. Кстати говоря, посмотрите, садок Лагин Фишингер, друзья. Именно такой, который я вам показывал в своем видео. Вот в этом. Погода сегодня хорошая. Чуть-чуть ветерочек. Народа немерено. Все пытаются что-то поймать, тарань. Так, наши двоянты продолжают замешивать прикормку. Что, чем пахнет? пахнет. О, -о, О, ну, ребята, я скажу, как, как Пасха. У Александра Бондивилька. И удилище Нэоэн, друзья, от фирмы Вейда. О, -о, -о наша знакомая. Одно из любимых удилищ. Принога. все по-взрослому. Друзья, и первый секрет Андрея. Посмотрите на него э, полотенце. Как он его привязал. Чтобы не терять время. Вообще не терять. Ни, ни секунды времени. Чтобы оно было под рукой. Раз, вытерся. Хоп-хоп. Быстро замешал. Потому что спортивная рыбалка это работа. Это работа, друзья. Это не отдых. Это не наслаждение, там времяпрепровождением. Это реальная работа. Честно говоря, не знаю, я сам участвую в этих соревнованиях. Хотя люблю больше такой релакс получать от рыбалки. То есть у меня, в моем мозгу рыбалка ассоциируется только с релаксом и отдыхом, и балдежом. А здесь придется работать. Если будет мелко, то... Видите, как Андрей бегает. Ага. А рядышком нет Ведерка, чтобы помыть руки. Вот так. Секунды потерянные. Так, Александр уже у нас промеряет глубину, да? Да, пробивает дно. Дно пробивает, ага. Ищет место. Это в то время, пока прикормка у него настаивается. Андрей тоже начинает искать перспективное место. Вот, друзья, Александр фиксирует леску на шпуле есть и пошел ее выматывать то есть получается он нашел бровку и под бровку будет то есть отступил от бровки еще где-то метра два вы видели он отходил да? и то есть в это место он будет, я так понимаю, прикармливать он решил, он решил не фиксировать леску на шпуле а зафиксировал просто резиночкой Федергамовым, да? да? Интересный вариант. Я таким тоже раньше не пользовался. Так, так, так, так. На второй раз пошла метров 30. Получается. Больше не надо, несет 90 грамм, все память несет. И несет, да? Течение большое, да? Андрей уже определился дистанцию лова и достает уже свой поводочек 12 крючок 0 18 леска 50 сантиметров поводок если будет плохой клев то я уменьшу потом диаметр лески крючка ну, тоже будешь экспериментировать да я, посмотрим шнур а не резко раньше у меня стояла леска, она гасила все я работал без фидерхама ага. сейчас поменял шнур чувствительность стала лучше но стало обрываться губы в рыбы, поэтому я купил фидергам, поэтому так же самая петля в петлю в фидергам затягиваем так. и сюда железку, то есть от водика, чтоб губы миравать, да. чтоб меньше спада было. Угу. С этой стороны глуби... с этой стороны реки глубина под берегом больше, такой выраженной бровки под берегом нет. С той стороны хуже, нужно высоко поднимать удилище, чтобы пере, перевести рыбу через эту бровоку, тут нет ага. такого я думаю будет лучше, удобнее здесь будет ловить. Понятненько. Оснастка, асимметрическая петля, скользящая, весь 90 грамм с шипами, Он ага. ну, не добавляет всего 10 грамм, ну и хоть, хоть так, хоть так она все равно несет. Понятно. Пробуем классику, попробуем сразу опарыша, опарыша я вешаю по три штуки, может сразу попробовать. Ого, немного? Нет, один просто... ничего, Ни ничего. на один просто, один просто раз не и через раз так делаю бутербург, вот такой цепляю за хвостик здесь, раз, два, два, Ликорки много, можно не жалеть, поэтому учусь ставить его по одной. Оставлю вот так. Ага. Раз. Покажу в сторону. Кормушку набиваю. Кукуруза, хорох. Так, не сильно плотно. Попробуем пока есть плотва любит что? Чтобы не сильно было плотно. прокормка, чтобы она в толще воды рассыпалась еще. Вот соберем и сверху что-то. Поднимаю руку, поводок не крутится, смотрим, разворачиваемся, бросаем. Лодка идет только, чтобы не срезала меня. Останавливаю. Ставлю на узелок. Ну что, Андрей первый заброс? Отстреливаем, наверное немножко. О. О, клюет, сразу клюет. О, сразу. Ее. Мимо, мимо. Мимо, мимо. Рано, рано, рано, рано, рано, рано. Ну так сегодня у нас я смотрю будет хороший улов. Смотрим, может точно много я повесил по может, а может и одного ага. Ну попробуем еще, может я просто поспешил. Насыпаю. Неплотно-то. Ты Вы сейчас вообще не прикармливаю, правильно? Место. Вообще не прикармливало. Здесь до меня уже, наверное, кормили. Людей много! Отвожу, немного не туда. Я бросил, чуть наперед сместилось. Есть. Да, Есть. Что, ж, друзья? Это У Андрея первая, первая поклевка. Первая удачная поклевка, скорее всего. Ну, сейчас глянем. Что там? Да. Первая платвичка, друзья. Андрей вырывается вперед. 1-0. Есть. Смотри, что там у нас Александр делает. Ага. Прикормку он еще увлажняет, довлажняет. Не спешит. Чувствуется рука мастера. Еще раз он ее перетирает друзья ну я сегодня на расслабоне тоже буду пытаться э, протестировать эту прикормку fish dream отдельно замешаю эту зеленую упаковку фидер называется и black отдельно замешаю посмотрим какая будет эффективнее без смешивания друг с другом и достался такой небольшой участочек это уже закину два удилища и буду тестировать Посмотрим, что у меня получится. Единственное, что плохо, что у меня он рядышком стоят на лодках прямо передо мной. Но я думаю, что я за них не заброшу. Друзья, не оставляйте на берегу свой мусор. Забирайте все с собой. Так, это пока нам не нужно будет. Ловите будут буду тоже на параш. Вот он, у него такой. Одна такая сероватая, черная. Вторая светлее. Тут с какими-то красными креплениями, красной фракцией. Ну, посмотрим, что, что из этого выйдет. Друзья, моя снасть очень простая. Вот в основную леску я продел кормушку. Вот, потом бусинку прокрутил ее там три раза. Потом сделал небольшой отвод вот такой. С той же лески. То есть это получается продолжение лески. С петелечкой И поводок 50 сантиметров. На такую незамысловатую снасть будем ловить. Наливал равное количество воды. И черная взяла в себя больше воды. Она более сухая. А это такая еще. Влажноватая уже, в принципе, она нормальная. Где-то вот рыжая. Как она называется? Фидер. Так, ладненько, добавим водички в черную. Я, я уже даже не ставлю на стойку, прям с руки То есть, получается, клет в лед, да, получается? А, клетка. Лодка. Прошла надо смотреть за лодками, потому что если бросить лодка быстро пролетит, она презать снизу. Тогда это пробегу. Так, Александр, рассказывайте, как у вас тут дела идут? Вперед, слета! В лед берет, да? Да, в лёд. Отлично. Друзья, сегодня очень хороший клевый день. Ну, друзья, таран действительно клюет в лед. И. Сегодня очень хороший день для рыбалки. Светлый, немножко ветерочек. Солнышко. На парошек лет, ну просто замечательно. То есть, грубо говоря, заброс 15, 20, 30 секунд и поклевка. Я нашел точку недалеко, буквально 20 метров. И смотрим. Вот упала кормушка. О, первая поклевка. Yes. То есть, чтобы поймать рыбу, тут много, в принципе, э, мудрить не нужно. Параметочка. Хорошенькая. Ну вот, друзья. 18 сантиметров. Маловато. Нужно, чтобы было от 18 метров от головы до, до плавника, вот отсюда. Тут, конечно, меньше. Ее нужно отпускать. Поэтому брать ее мы не будем. Давай, куви. То есть клев очень-очень хороший. И туда Сейчас чуть поближе закинул. Ну ничего. Буквально 15-20 секунд и поклевка. Вот, уже поклевка. это уже побольше чуть побольше нужно сказала, пара нужна. нужно не хочет наверное, не солить, не жарить не варить ну, не больше. и не надо гулять вот друзья получается вся рыбка от головы до хвоста 19 с половиной сантиметров но считается получается до плавника Получается вот, вот здесь, грубо говоря, 15 сантиметров. Поэтому такую тарань нужно отпускать. Андрей, забрасывай ты, вытаскивай. Забрасывай ты, вытаскивай. Очень много. Спешишь, да? Ну я вижу, ты э, увеличил дальность заброса. Нет. Нет? Же самое. Та же самая? Одну точку бросаю, и все. Такая крупненькая, хорошая. Вы когда подходите, сразу клюет. Да? Это получается моя удача передается тебе, я так понимаю, да? Да нет, просто на камеру рыба. Она хочет тоже на камеру повизировать, да? Рыбка. Так ты так и не перешел, не нашел, только. Нет, меняю, только кукурузу то еще на клюет? Ну, пару рыбок словил, но ну, сбивает очень сильно, она мягкая. Ага. Крючок, они такой клюнули, сразу срезали ее. А Длина на какая у тебя? 360. 360? Опа! Есть! Здравствуйте. Ютуб-канал Все для клёва». Расскажите, на что вы ловите? Видите даже, что ловит? Ага, -а. вот, улитка. Да. Ага. -а. Вот, и вон. Ага. -а -а. Тоже? А -а -а. Тоже клюёт, а -а -а. да? -а. а вы пробовали на неё ловить? Нет. А попробуйте. Может поплюнет что-то серьёзное? Она же питается этим. Да. Да. Открыть можно да. ракушку и попробовать на вот это на их на это мясо попробовать да, половить. Да, я понял. А ну, так это на гороху, да, и на парыше, да? Нет, нет, э -э, кукуруза. А, на ку кукурузу, то есть я да, пары. Понятно. Вот, молодой человек тоже. Ловит. Что, ловится? Так себе? Не наступить. Здравствуйте! ютуб канал все для клёва». Вы тут уже сразу ее. Да. да. И решили попробовать, да? Ну, да. Ну, правильно. Вкусно? Да. Понятно. да. <смех> Понятно. На природе всегда все вкусно. Ну, да. Особенно, когда ты еще это поймал, почистил и пожарил. Ну, а ты сам чистил? Нет. Чистила Аня. Аня чистила? Да. Молодец. А ты что делал? Я ловил. Ловил? Что, поймал? Это твой, ты поймал? Ну, ну, да. Молодец. Слушай. А кто костер разводил? А, костер, вот Дени Виталик. Дени заводил, да? да? Понял. Хорошо, ладненько, удачи вам, всего хорошего. Здрасте, а можно посмотреть вашу снасть? Пожалуйста. Так, глухая снастка, три крючка и внизу кормушка. Это что получается, да, какое-то? Тесто, да. Не ага. пена, пен... а да, пенотеста Пенотеста, да? На пенотесто. Ловится нормально, да? Нормально, отлично М -м, супер да. То есть получается Я палец, если нужно, на все идет И на красное тесто На красное тесто, да? Вот, да. И... вот это, это, да? Тесто, да. Вот это да? да? Венгерская Кук а, Пенотеста, вот такое Да, интересно а на горах пробовали? Вот на этот? Пробовали, <говорили> Нет, не, он сильно крупный, не захватывает. Не захватывает. Так может быть там карп клюнет, не? На ну, карпа два. Ну, И ничего, да? Понятно, ладненько, хорошо. Удачи вам. Здрасте. Ух ты, какая-то рань красивая. Да, у нас сюда красивая. Нормалёк. Да. да. Глухая оснастка, большой крючок и ловится, да? Три крючка. Три крючка. Да, интересно. А на что, на горох? Говори, на кукурузу? Кукуруза, бля, за пигня он. что У нас она сама сцепляется. Я смотрю, за верхний крючок взяла, да? То есть, получается, она в толще воды клюет. Она и ниже, она как хочет. Как хочет, да? А можно посмотреть на что вы ловите? Это у нас YouTube канал все для клева. Да. Да. Хотелось бы узнать на что ловите. Как ну мелковатый он. Мелковатый тарань, да? Да, ну что же это. Ага. И получается три крючка? Ну тут я по-разному. Я вот, например, вот экспериментирую. Я сейчас вот на вот это. Вот. А ну. Что за прикормка у вас такая? Да. А, Какой-то перец. О, Перцем пахнет. Вот, это, вот, это, вот это более О, так это же мощная. Да. Это... У нас чистый На... Больше даже 20, градусов, 20 сантиметров она. Ну там, да, да, там, там... Друзья, ну вот, смотрите. Ну да. На горошек? На кукурузку. Ой, кукурузку? Да. Да, отлично, отлично. Есть? Поводок 40 сантиметров. Да, ну как обычно. Супер. А, Две кукурузки цепляю. Ага. И отлично. получается, чем больше насадка, тем больше и где ну, да. рыба. Правильно? Ну да. Понятненько. А, Ладненько, да. хорошо, спасибо, удачи вам. Да, Все хорошо. Вам. Друзья, поставил свои два удилища. И в черную прикормку я добавил еще вот такую вот э, венгерскую кукурузу на запахом чеснока. Ну, посмотрим, что будет. Конечно, на карпа рассчитывать не приходится, но тем не менее. А вдруг? На удачу. Поэтому сегодня мы за листотом не гонимся по количеству тарани. Вот а просто наслаждаемся небольшими поклевками. И возможностью поймать карпа. Друзья, увеличил насадку. Уже, да нельзя уже. Такая большая кукурузина. Здесь все равно клюет тарань, смотрите, Надо же такому таком быть. Ловится потихоньку? Потихонечку ловится, да? Хорошо. Опять же таки на парыша, да? Да. Угу. Хорошо. Так, Андрей позволяет себе покурить. Побалдеть. Он уже чувствуется что он себя ощущает уже фаворитом сегодняшнего соревнования не знаю, я не смотрю с Александрова совсем. не смотрите, да? Нет, не ага, на кукурузу перешел Андрей у нас, на кукурузку в надежде, что будет ловиться крупнее да угу. понятно а параш уже пока не нужен как с ней Поклевочка. Сиди, да? О, вот как я подхожу, сразу крупно что-то клюет, да? да? А? Да. Сейчас посмотрим. Надеюсь. Есть что-то. Есть Вот, вот она таранюшечка. На горошек. Груза. Ой, на горошек. Все время горов. Круза а не, а не очень. Я а чтобы лучше видно было, его на землю, чтобы брать целую. Половинку, ту, которая разбитая. Не подходит. Надо только mm -hmm. по целую брать. падает а... прямо блед клюет привет есть, есть. и так друзья ловят спортсмены 15-20 секунд на поклевку. Я новичок, но новичок не новичок, но вот у нас. рыба есть, то она клюет у всех. Заметил, что в светлую прикормку, когда добавил Бондюэль, и ловить на эту бондюэль, если то тарань клюет покрупнее. Вот такая хорошенькая получается. Вот. Красивая. Ну я всю, всю рыбалку хороший крюк сегодня всю рыбалку я удочку даже на стойку не ставлю а -а -а -а -а -а -а. все время в руках. Ну, что... А громаш, кормушки не поменяли? Не, он 100 грамм такие бросаю. Я, я почему я сразу бросил на русло на, на середину, а оно несет его там, поэтому я сделал ближе ближе подтянул, чтобы оно упиралось немножко бролку, он сразу клюет. Он там где-то стоит. Есть. А ну там выходами. То слабо-слабо, а потом бьет-бьет-бьет. Хорошо. Если уже засеклась, то она уже сидит. Один крючок ушел у меня был. Под берегом залфа вместе в рыбе ушел. Все это развязался. Не знаю почему. Вроде вчера хорошо привязал. Крупная, хорошая. Друзья, остается две минуты до окончания дуэли Александра и Андрея. Вот. Поэтому... Хочу сказать, что я раньше никогда не, не смотрел спортивную рыбалку. И вот это вот самоотверженно просидеть 5 часов на стульчике, не отлучаясь никуда, не покушать, не попить. Только рыба, только результат, только результат работа на результат. Это, конечно, изнуряет, изнуряет. Это, это не удовольствие, это спорт, ребята. Но с другой стороны, хочу сказать, что э, спортивные моменты мне очень нравятся тем, что спортсмен никогда не намусорит, никогда не выкинет какую-нибудь бумажку. Вот, у него все собрано. Э, все сложено красивенько. Рыбу возьмет столько, э, сколько съест за один раз. И не больше. То есть впрок не запасает. Вот эти принципы, конечно, мне э, очень близкие. Вот, поэтому спортивная рыбалка, друзья, это здорово. На самом деле это здорово. Ага. Так, все. все. Время закончено. Слава Богу! Осталось только теперь посмотреть результат, сравнить и определить победителя. Наконец-то все позади. Спина, наверное, текла уже. У Андрея, наверное, уже бицепсы и плечо уже правое больше, чем левое. Так я, <laughs> да? я спиннингом тренированный. А, спиннингом тренированный. Ну, ну, видно, что у тебя правая рука вот это вот постоянно туда-сюда, туда-сюда. <coughs> ну, по крайней мере, как минимум, две рыбки у Андрея вижу. <coughs> Все-таки. Это уже серьезный результат. Там больше. Больше, да? Сейчас это, посмотрим. Это верхушка айсберга. Верхушка айсберга, Так... Ну что, Александр, давайте достаем садок. Что мы ждем? Так. Так. Барабанная дробь, друзья. И ну, килограмчика так два с половиной три, наверное, есть. Сейчас по, по мере взвесим. Может даже больше, да? Ну класс. Так. Андрей, ваша очередь. Вот туда На травку. Так. 420 грамм. Обнуляем. Мне такая обновлено. Да? На 180 а грамм. Ну все равно же одним все. ведром он yeah. правильно? Начинаю первый. Ноль. Ноль. Ну все, отлично. Есть. Yes. Полветра. Пол ведра трани за пять часов, друзья. Итак. Три девятьсот двадцать пять. Согласен. сейчас опять граб, Андрей, обойдет. Да нет, там, наверное, больше будет. Ну посмотрим. Так. Рыба мы да. как спортсмены мы отпускаем. Давайте, давайте, отлично. Вот. Друзья, посмотрите на спортсменов. ближе, ближе, ближе, ближе, ближе, ближе. Аккуратно. Вот так вот. Смотрите. Смотрите и учитесь, друзья. Вот они, настоящие спортсмены. Это даже не те, кто больше поймал, а те, кто вот так вот относятся к природе. Так. Сейчас посмотрим. Друзья, 6... 6,220. А ну сюда, на свет. Сюда. Вау. 620 друзья а, за 5 часов рыбалки так ну вот андрей тоже отпускает рыбу как настоящий спортсмен <зывы> Все, пошла, пошла, пошла. Друзья, ну в финале хочется сказать слова, что определить конкретно победителя. Это у нас Андрей. Андрей, да? у -у -у, Андрей победил. Молодец. Поздравляю. Все, молодцы. Честно. Честно. Честно Победи поединки. Все правильно, да? да. Никаких претензий нет. нет. Все отлично. Все отлично. Ну все. Друзья, вы были на канале Все для на котором мы с вами смотрим. Я вам показываю секреты настоящих настоящих спортсменов рыбаков. Поэтому будьте с нами, подписывайтесь на канал все для клёва", ну и ставьте лайки, если видео понравилось. Пару слов, пару слов, пару слов. Рыбака была очень спортивная, очень темповая. Практика, практика, практика. Ловите рыбу, отпускайте рыбу, берегите природу, не мусорьте, Все будет лучше. Отлично. Все друзья, слева счастливо, всего хорошего, будьте здоровы. Отлично. Две прикормки, скажу честно, что так и не понял, какая из них лучше, потому как, ну, клевала реально на все. Тарань сегодня, ну, просто в охотку клевала в лед и практически на все. На кукурузу, на парыша, на, на что только не. Я, я, я заметил, нужно менять. Вот как рыба клевет, клевет, клевет, клевет. Э, перестала клевать. Сразу же меняется на живку. Сразу же одна-две рыбки проклевывают. Да. И снова затихает. Но я говорю даже про прикормку. Даже вот смотрите, у вас была прикормка, у Александра. У меня другая была, третья прикормка. Все работало? Все, Все работало. работало. В основном как еще бы... был, конечно, да, на наживку. На наживку. На на Кукурузу нужно такую, чтобы была полностью целенькая. Не так, как они обрезают до половины. Это плохая. Да, Горох... то, есть, то есть нужно брать А да. Горок, ну, это консервированный, куфридный. Он э, мягкий очень. Сбивает сразу в лед, так вот только упало разбивает. сбивает. пары в начале и в конце хорошо работал. Три парыш Два красных, один белый. Вот так. Ну, надеюсь, вам дали полную информацию о Днестре. Сегодня у нас 17 марта 2019 года. Поэтому мы заканчиваем нашу рыбалку. Спасибо всем за то, что смотрели нас. Болейте за следующих участников. Пусть им... Да, друзья, скоро я тоже буду участвовать, поэтому за меня тоже немножко поболейте.